Итак, друзья, всем привет, с вами канал CryptoGain. Смотрим еще один интересный проект, действительно стоящий, у которого уже есть большие объемы. В продажах они уже на нескольких биржах, здесь у нас будет в основном эфир, но ну, в принципе проект для того, чтобы можно было заработать. Так что давайте познакомимся с ним немножко, вкратце. Называется он Sintuate, это у нас, как вы видите, заголовок очень большой будущее интернета, внушающее такое название. Это будет гибридная сеть, которая построена, чтобы... Э, в принципе, за, для замены в будущем сети Я не знаю, как это пример, даже примерно будет выглядеть Но это что-то э, просто нереально глобальное вот их, какой, Какая заставка у них, логотип очень интересный Я даже не знаю, что это такое, но окей И здесь будет очень интересно Сначала это будет разработка сети Далее в будущем у нас будет свап Это будет еще монета, которая будет уже по другим названиям Да? И на самом деле очень все выстроено на такую долгосрочную, прям с большой буквы перспективу. Не в принципе, здесь не нужно прям огромных средств, чтобы заходить. Я думаю, можно зайти сейчас, например, так как я посмотрел уже биржу, неплохие цены, можно зайти сейчас. И в принципе, я думаю, заработать очень неплохо. Плюс на скачке самого эфира это будет очень большой бонус. То есть, они предлагают вообще сеть, которая сейчас якобы уже разруш... ну, разрушается, и она они хотят ее полностью заменить. У нас некорректно, к сожалению, переводит. Я не стал заморачиваться сильно, так как здесь есть белая бумага которые можно скачать и более подробно с этим ознакомиться. Это, естественно, будет ссылка в описании, вы зайдете, посмотрите, кому будет прям интересно, что к чему. Ну, посмотрим, что у нас основные, какие этапы они вывели у нас на страницу. Они рассказывают про то, что революционная основная технология, исключительная сеть, может решить эту проблему в одиночку. Замена для сегодняшней сети – это система, которая расширяется за счет компонентов в обе стороны, работает вместе, чтобы полностью сделать потенциал интернета. Я так понимаю, они вообще хотят сделать отдельную сеть интернета. Я как-то даже не представляю, как это будет выглядеть. Я думаю, что это просто нереально. То есть, но они хотят сделать... Во-первых, это будет на блокчейне. У них, скорее всего, будет свой отдельный браузер. И если бы такая сеть бы действительно существовала, это было бы просто нереально круто. Но, как мы видим, что... Они хотят сделать эту сеть Sintivate, да, которая сфокусированная, улучшена системами. ВИАТ, ВИАТ в будущем будет монета, децентрализованная, сфокусированная, увеличена централизована характеристика выбора в использовании правильного инструмента для работы. То есть я так понимаю, простыми словами, сейчас сеть уязвима очень сильно, да, это все понимают. Плюс, в принципе, все данные хранятся в сети. Любой, каждый день кого-нибудь хакует и так далее. Сеть очень уязвима и полна трэша. Это 100%. И хотят ее, в принципе, вообще заменить. Но я не программист, вообще не понимаю в этом почти ничего. Но с тем, как они все это описывают, звучит довольно-таки интересно. Вот они рассказывают про аспекты сети, которые держат положительный атрибут или которые они хотят дать атрибут непосредственно сеть, которая, которую они хотят сделать но я думаю не стоит просто это зачитывать все пересказывать вам я думаю каждый может зайти и прочитать так но ну, они показывают, что их сеть будет в разы лучше текущей, плюс она будет естественно более анонимной закрытой и не будет подвергаться условно взлому какому-нибудь пропускная способность ограничена наши потребности растут наши сети для решения вопроса необходимы современные технологии замены существующих компонентов. Если мы это не сделаем, быстрые полосы приоритетно дашим один вариант. Неизбежный рост айот, большее устройство на человека, домашнее хозяйство, автомобили, развивающие страны выходят в интернет с тут пропускную способность, которой у нас нет. А, они рассказывают о самих страницах в интернете давно в истории, но понятно, что да, HTTP это мазы с самого начала, вся, вся страница на этом принципе строится, хотя я его там честно, понимаю, по своей сути они рассказывают, что это полный бред, что это все довольно-таки уже давно сломано, имеет плохую масштабируемость, ужасно медленный, не имеет современных функций, то есть и пропускная способность потребителям просто огромная. Замена только этих двух основных технологий в современном решении защищает будущее, повысит огромное давление, оказывая нашу сеть, на нашу сеть. Но если их послушать, да, почитать все это, у них просто какие-то глобальные идеи нереальные. Но мне в принципе вообще проект нравится, что он себя представляет. Вы посмотрите, у нас просто мало о нем кто говорит и вообще не слышит, да? но на Западе он очень актуален и можно будет это увидеть прекрасно вы только посмотрите на биржу на эти торги в шоке будете так в интернете не хватает идентичности и подотчетности паутина дикий запад есть ограничения законы которые существуют легко ориентироваться правила должен быть обновлены действия мы должны быть в состоянии нападающих привлекать к ответственности игроков привлекать к ответственности крупные компании ищущие арендную плату в то же время добросовестный актер должны быть приоритетами вознаграждены не совсем понятно, что они хотят донести, так как некорректно переводят сам переводчик. Вот это вот единственный такой большой, если можно так сказать, минус. Так, что у нас здесь еще? Регистратор удостоверения личности будет, ничего себе. То есть каждый пользователь будет в этой сети зарегистрирован. Вы не сможете, вы только будете сеть под одним аккаунтом, то есть будет реальный просто реальная защита сети то есть будет каждый человек под контролем Ну, я думаю в скором все равно все к этому придут да то есть и ну естественно это будет единый вход в сеть и будут какие то службы то есть которые будут антифицировать вашу личность гибридные приложения то есть будут приложения которые для телефона у нас будут так далее понятно интерфейс имеет встроенную службу в библиотеку acid браузер поставляется обычно использованием библиотеки такими как не знаю, что за библиотека, готовым к импорту, если у вас есть опыт создания традиционных односторонних приложений с реактивными компонентами, вы можете создать h -Up. Мне не совсем понятно, но, может быть, кому-то это дойдет. Так, гибридная топология, лучшая из обеих ошибок, имеет гибридную топологию, которая включает в себя централизованные аспекты. Технология полностью управляет программное обеспечение и требует какого-либо специального оборудования для работы. Не ограничивается ни одной стороны монеты, можем охватить обе стороны монеты. Понятно. Сам токен, монета, которая у нас будет здесь добываться, да, то есть это, э, ну, которая не добываться, а который у нас вообще есть. Этот токен в сети Эфир. Токен используется для получения доступа к ранним стадиям сети, то есть когда сеть уже будет э, практически существовать, когда ей можно будет пользоваться, вы, чтобы зайти в нее и начать ей пользоваться, должны будете иметь этот токен. То есть токен служит для yeah. самого пользования. Итак, деликатации голоса на различных этапах развития, что помогает руководству и проекту. Так, понятно, больше права голоса. чем больше у вас монет, тем больше у вас права голоса. То есть, на самом деле, я думаю, они даже ищут людей, которые могут помочь им с разработкой, так что смотрите, кому интересно, пишите. Мы дальше сейчас к этому придем. Сведения о токене мы видим, видим контракт, знаки, символ SNTVT, полная поставка, всего будет 4, очень много, почти 4,5 миллиарда монет. На команду уйдет почти миллиард, немало, ну окей. Так, обмен э, будет тысячу монет данных токенов на один ВИАТ, который будет в будущем, у нас будет свап. И вот сам ВИАТ и криптовалюта сети, это собственно крип это криптовалюта, которая вскоре после запуска веб-сайта э, начнется разработка. То есть это будет в скором будущем уже и приключения сети держатели токенов смогут поменять, то есть да, свапнуться. Все очень просто, детали монеты вы можете здесь видеть, как можно будет поменять, то есть процентов идет обмен. эта статистика сообщества у нас идет, то есть сколько людей в Дискорде, в Инстаграме подписчиков, в Телеграме сообщений подписчиков, в Фейсбуке и так далее, то есть в Дискорде, Итак, обмены мы уже сейчас у нас видим какие есть, мы сейчас посмотрим это на CoinMarketCap, статистика токенов также можно посмотреть, все ссылочки будут на сайте и будут также они в описании. Так, здесь команда, большой плюс, что команда открытая, команда на самом деле очень большая, плюс у них есть советники, команда огромная, и э, так, можно даже прочитать, была основана разработчиком финансовым, Моим морским котиком команда увлечена, хорошо, хорошо округлена. Ну, некорректно переводит, я извиняюсь. Разнообразный набор навыков команды, включая в себя математику, информатику, биологию, финансы, криптотрейдеров, антикризисное управление, во военное право. Интересно. На каждого есть линк, вы как минимум можете зайти в твиттер, посмотреть, спросить, задать любой вопрос. Но мне нравится, когда я вижу такую команду, вижу большую команду, открытую, это уже огромный плюс проекту. Какая бы у них ни была идея, да, и ну, здесь сам проект загорит за себя. Я думаю, здесь неуместны неуместно мои комментарии. да, Так что смотрите, ребят, думайте. У них есть, можно присоединиться к команде, можно им написать. Есть ссылочки опять же в Telegram. Вот мы видим искусство, которое у них есть. Ну, кому интересно, можете сохранить все картинки, можно посмотреть, даже опустить все работы, кому нужно. И также все ссылки будут на сайте внизу непосредственно. CoinMarketCap мы видим, неплохие на самом деле обороты, посмотрите обороты, то есть 11 тысяч долларов неплохо, сейчас в принципе самое начало и очень интересно, 767 место, по маркету может посмотреть какие у нас есть биржи, давайте вот первую откроем, вот здесь оборот 9 тысяч долларов, очень даже интересно, можем посмотреть как что у нас торгуется, посмотрите какие ордера, просто великолепно все. Естественно, что где-то боты есть и так далее, но неплохо, всего 50 эфиров у нас торгуется, очень круто, и всего монет здесь очень большое количество, так что, ребят, сделки просто шикарные, все торгуется очень круто, можно зайти, купить, сейчас на курсе поиграть. Сами думайте, как что сделать Спасибо за просмотр, я думаю, на этом закончим Думаю, будете рады, поддержите лайком то, что показал проект Показал, на, где можно заработать ну, Как минимум здесь на курсе Сами думайте, вливайтесь Пишите комментарии, ставьте лайки Подписывайтесь на канал До скорых встреч, всем пока